Приветствую вас мои подписчики и те, кто впервые зашли на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим очень сытный, вкусный омлет с овощами. Перед тем, как начнем, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Это очень стимулирует меня и помогает развиться моему каналу. Ну что, подписались? Тогда начнем. Нам понадобится три колечка колбаски вареной. можно использовать сосиски, кому что нравится. 3 яйца, одна свежая помидора, лук репчатый среднего размера, одна головка, два перца сладкого, я уже почистила, где-то 100 грамм спаржевой фасоли. А также нам понадобится приправы. Я буду использовать куркуму пол чайной ложки, смесь приправ для мясных блюд пол чайной ложки, одну чайную ложку сухого чеснока. И также буду использовать соль и черный перец по вкусу. Также нам понадобится молоко и для жарки масло подсолнечник. Для начала мы порежем колбасу вот такими брусочками. Порежем четвертинками. Сладкий перец мы порежем соломкой. Он должен чувствоваться в омлете. Поэтому я использую два перца среднего размера. Перец порезали. Теперь порежем помидор четвертинками. Помидор желательно использовать спелый, даже немного мягкий. Теперь приготовим основу омлета. Основа омлета, ну, конечно же, это сам омлет. Забьем яйца. Добавляю соль по вкусу, примерно где-то 1 4 чайной ложки. Черный перец и размешиваю. Ну и какой же омлет без молока? На 3 яйца я добавляю где-то 6 столовых ложек молока. и снова взбиваю Основа готова Отставляю в сторону и теперь приступаем к обжарке Добавляем на сковородку масло подсолнечное около двух столовых ложек Первым делом обжариваю лучок до прозрачности на среднем огне Вот лук поджарился до полуготовности готовности, где-то в течение минуты полторы, и добавляем колбасу. Можете сосиски, можете варено-копченую колбасу, ветчину. Короче, кому что нравится. Если хотите сильно обжарить колбасу, то сначала нужно обжарить ее, а затем добавить лук. Я люблю так, поэтому показываю вам, как я готовлю. Затем добавляю перец и спарживаю фасоль. Спарживаю фасоль не обязательно бланшировать в кипятке, Можно ее немножко разморозить, и она вполне подойдет для приготовления. Жарим это минуты 2-3. Все должно быть не тушено, а слегка обжарено. Теперь добавляю помидоры и размешиваю. И уже можно добавить все приправы. Посолить и перца добавить черного. Перемешиваем и даем прожариться 2-3 минуты и потом будем заливать яйца ну вот прошло 3 минуты перемешаем все и равномерно распределяем беру омлет еще раз взбиваю и заливаю овощную смесь, накрываю крышкой, оставляем минут на 5-7 и омлет с овощами будет готов. Прошло 7 минут и открываем крышку, омлет готов. Посмотрите, как выглядит красиво и аппетитно, вот такой легкий, быстрый, вкусный и красивый омлет получился.